Всех приветствую еще раз. Наконец-то добрался на своей машины. Работа. Работы полно. Бедняжка она у меня. Насчет давления. Вот сегодня будем замерять давление. Вот видите, красные отметочки. Это я давно еще делал. Нижняя отметка это три атмосферы. Да, это три атмосферы. Максимум это получается атмосфер тоже перебор сейчас будем смотреть как она держит давление по нашему манометру давление 3,5 атмосферы в принципе нормально хотелось бы конечно больше должно быть около 4 в идеале между этими рисками ну, они все завод, заводы такие, у меня и до этого также было. Ну, я этот манометр замерял. Он, в принципе, довольно-таки точный. Ну, у многих 3,5. Давление сейчас у нас как по заводу, как говорится. Сейчас посмотрим, как будет держать нападение. За 10 минут давление упало до... Ой, на... примерно 0,3 атмосферы. В принципе, это нормально. Все это делать на холодном двигателе. То есть двигатель должен... Он у меня еле теплый. Немного только прогрел и загнал гараж. В принципе, все нормально с затопленным насосом получается. Значит, все-таки дело в бензине. В общем, все-таки я разобрал бензонасос. Бля, честно говоря, я не ожидал так увидеть. Это что-то с чем-то. Да все вот было внутри. Все вот это было внутри говно. Здесь еще имя я разбирал. Что за хрень непонятно. Бля, сейчас что делать? Сейчас буду сливать с бака. Чистить бак. Такая у нас система топ слива топлива. Блин, подсветка не работает. Телефон садится. Это литр 20 баки Тонким шлангом вот так вот сливается У нас канистру Канистра у нас тридцатилитровая В принципе все должно хватить Сейчас сольем почистим бак, протрем его ве ветошью Надо будет пылесосом Пройдемся В общем процесс продолжается В общем товарищи друзья Бак мы отмыли как смогли Предварительно бензин оттуда слили. Безнасос продули, промыли. Сейчас соберем. Заведем, посмотрим. В принципе, давление так было. но ну, видно, вот иногда случалось. Особенно я чувствовал, когда на подъем идешь. Видно, весь мусор вот этот скатывался. В бензоприемнику. И забивал все это дело. Машина про... даже останавливалась у меня. Ну, было видео. В общем, сейчас закончим мы все это дело. Заведем, еще раз посмотрим. Вот такая у нас суперсовременная система залива топлива. Бачок, канистру поставили на крышу. У нас супертехнологичный шланг идет сюда. Здесь еще стоит сеточка. чтобы не было никаких неприятности в дороге ехать нам далеко дороги не хочется чтобы что-то случилось сейчас зальем будем проверять ну все собрали мы нашу конструкцию сейчас будем заводить бензин мы залили качество конечно у нас сегодня видеосъемки и так у нас обычно очень хорошее сегодня просто замечательное главная суть не знаю видно вам нет тут мутноват экран я-то вижу это сейчас просто сжигание включили насос у нас накачал давление порядка двух с половиной атмосфер давление такое же примерно три с половиной атмосферы Вам было видно ну, Может чуть-чуть на сотку выросло Тут деление просто крупное Ну примерно такое же давление В общем все, эпопея у нас закончилась Всем удачи Не попадайтесь на плохие заправки Всем пока